За дар любви святой, за прощение, за спасение. Иисус, благодарю тебя за дар любви святой, за прощение, за спасение. сдать ему, что жизнь ты спас мою благодарю я за тобой пойду спасите мой Благодать и мир да будет с вами, дорогие братья и сестры, дорогое собрание. Рад видеть вас сегодня и вместе с вами. Предлагаю обратиться к месту из Священного Писания. Евангелия от Матфея, 11 глава, 28 и 29 стих. Матфея 11, 28-29.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 Мы благодарим Тебя за этот дивный дар Твоего Слова, за евангельскую весть. Мы просим, чтобы Ты даровал нам дар Духа Святого, мне говорить верно Твою истину, указывать на Христа, единственного Спасителя нашего. Слушающим, чтобы Ты дал принять и уверовать не в мои слова, но в Твои слова, Господи получить назидание, получить руководство для жизни. Обрати наши сердца к Тебе, будь Господином их, помоги, чтобы все наши взоры и внимание были на Сына Твоего, Агнца Иисуса Христа, устремлены, чтобы наши души в Нем имели жизнь и жизнь с избытком. Благослови сейчас это время, и да будет оно Тебе во славу, нам на пользу и назидание во имя Иисуса Христа. Аминь. В этом тексте, известном тексте, он на пригласительных, на немецких языках, он даже у нас записан там, как призыв. Наш Спаситель Иисус Христос обращается и призывает определенную категорию людей, труждающиеся и обремененные. Кто они? Что за люди, к которым Он говорит? Если мы посмотрим... Взяв словарь, например, что значит эти слова в оригинальном языке, на греческом? Первый глагол копьяо, тяжело трудиться, утомляться, уставать, утруждаться. Второй глагол, то, что как обремененный переведено у нас «фортидзо» – нагружать, обременять, налагать бремя, тащить груз – все мы, я думаю, тем или иным образом знакомы с тем, что значит физический труд. Многие, особенно кто работает в такой сфере, на стройке где-то или там где тяжести какие-то носить, он знает, что значит трудиться, он знает также и ну, эффект, связанный с этим. Усталость, да, изнеможение, если все время этот тяжелый труд совершается, все время приложение сил, тягание каких-то там тяжелых объектов, человек устает, у него он слабеет, он, ему нужно, нужен отдых. Да. И мы можем от такого вида труда отдохнуть. Там более просто да, взять отпуск. Полежать на диване, расслабиться, выспаться, как-то, не знаю, там себя, ну, отдохнуть от этого, да, это более легко. Но здесь речь идет о чем-то ином, да, труждающиеся, обремененные. В душе, да, мы видим это в 29 стихе, найдете покой, душам вашим. Христос говорит о людях, которых... Не мускулы, но душа находится в этом состоянии постоянного напряжения, постоянного какой-то борьбы с некими тяжестями. И в связи с этим усталостью, изнеможением, когда уже нет никаких сил, когда человек ну вот, на нем висит это все, он тащит этот груз душевно. И там не так просто отдохнуть или как-то я не знаю, расслабиться, уйти от этого, потому что это внутри. Может быть, он физически не так напрягается, сидит где-то за столом в бюро или еще как-то, но душевно обремененный, труждающийся, изнемокший, усталый. Что это значит, вот я предлагаю на таком примере посмотреть из реальной жизни. Однажды я читал в российском издании «Новая газета», там есть такая газета, там была... Статья под названием «Петля длиною в жизнь». Там речь шла, была в память о советской гимнастке Елены Мухиной. Я не знаю, кто помнит такую. В свое время она была выдающаяся мировая гимнастка, выступала, получала медали. На, на первых полосах газет, журналов была. Потом она получила при исполнении трудного такого приема гимнастического травму, сломала шейный позвоночник и была парализована до конца жизни, рано умерла. И вот как раз был 40 лет со дня вот этой вот трагедии, и они описали вот ее жизнь. Я не знал ее никогда, но мне эта статья немножко как бы тоже так затронула. Да? Я там описывалось следующее. Мухина это, с одной стороны, она огромный успех имела, но он давался огромной ценой. Ее тренер, он был из спортивного клуба ЦСКА, армейский клуб, он был одновременно майор, он гонял ее просто там, ну, она травмировалась, когда он прям ее забирал э, с больницы, тянул в спортзал, у нее был там перелом или что-то, только сняли гипс, он сразу же ее дальше... Вот, ну, Гонял и гонял, да? потому что успех он стоит своего. И когда она выступала в Европе в восьмом году, получив медаль, это признание, что она лучшая на планете Земля в этом роде спорта, стоя на вот этом пьедестале, она обливалась слезами, плакала. Да? И люди думали, вот она плачет Потому что столько труда, вот и теперь она получила награду, от радости плачет. И позже она призналась следующим: "Я плакала, цитата, да, я плакала на французском пьедестале не от радости, а от того, что понимала, теперь меня никто не отпустит", признается позже Мухина. То есть она поняла вот, первая медаль заработана и теперь ее будут гнать дальше, вторую медаль, третью медаль, новый рекорд, новые какие-то достижения. Страна смотрит на тебя, да? ты несешь честь советской родины, дальше, дальше, больше, больше. И она рыдала от того, что понимала, теперь точно не вырваться никуда. Она признавалась позже, не скрывала, что много раз хотела, идя на тренировки, броситься под машину. Свои чувства она описывает так. «Я чувствовала себя животным, которые гонят хлыстом по бесконечному коридору, труждающиеся и обремененные». С одной стороны, напряжение физическое, да, но там можно как-то восстановиться. Но вот это вот внутреннее, то, что человек ощущает, вот это вот, Осознание безысходности, его гонят все время куда-то. Он устал от всего, он не может уже никак. У него все ресурсы его на нуле. И это чувство где-то мы в той или иной мере можем знать тоже по себе. Нам не нужно быть, может быть, выдающимся каким-то гимнастом или какой-то публичной персоной, но любая даже... Мать, домохозяйка, любой простой работник, может, где-то он тоже знаком с этим, с этим истощением внутренним, с этим тружданием души, отсутствием покоя и мира. С одной сестрой мы говорили некоторое время назад, и она сказала такие слова, на работе... Мы как роботы, нам нельзя встать, сходить в туалет, мы сидим вот на паузе и потом дальше, и дальше, и дальше. А потом человек приходит домой, и у него тоже масса ожиданий к нему. Особенно у тех, кто семейный человек. У него он, как сказать, в сети отношений находится, и все хотят что-то от него. Он должен дать что-то, дать детям в них вложить. У них, может быть, подростковый возраст трудный, решить их проблемы где-то, что-то помочь, там, дать мужу или супругу или жене. Он, может быть, тоже плохой день имел, и он ожидает, что ты вкусный ужин поставишь, будешь веселый, будешь в хорошем настроении, будешь хорошо выглядеть, в хорошей форме. Да, есть такая циничная немножко пословица российская. Муж любит жену здоровую. Да? Ты должен быть каким-то, чтобы ну вот, всем удовлетворить как-то. Для всех ты должен найти сил, для всех ты должен найти ресурсы какие-то. Всем что-то дать, родителям, коллегам, там, всем. Если мы так сравним простой иллюстрацию. Да? Представьте, на столе у нас стоит кувшин или графин с водой. И каждый – это наша душа. И каждый, кто проходит, он отлил немножко себе, один больше, один меньше. Один про прошел, дитё прошло, отлило больше, коллега еще отлил, в церкви сестра, подруга, родители, родственники, все понемножку отлили, отлили. Всем нужно что-то выдать. Да? И что произойдет? Рано или поздно он будет пуст, этот графин. Потому что где взять вот это чем его наполнить, откуда восстановить? Тут не просто, просто было бы сказать, ну поспи, смени обстановку, съезди в отпуск, съезди в санаторий. Да, это телесно поможет, где-то может быть душевно тоже, но факт в том, что это не так просто решить это, не так просто, что-то мы можем вообще никогда не мочь сменить обстановку. Мы не можем сменить родных своих, мы не можем сменить родителей, детей, супруга. Да? Некоторые пытаются сменить. Мы, я брошу это, я не могу здесь уже, я разведусь, уйду, там мне лучше будет. И ищут что-то другого. Но это не тот вариант, это не, не, не будет человеку его миру душевному способствовать. Это тоже тупик. Мы не можем уйти, если, например, хронически болен человек, и у него это его уже истощило всего, нет терпения уже, он не может. Ему не скажешь, ну смени обстановку или смени, как сказать, условия. Не могу, да, это мое тело, я его не могу взять, поменять на более здоровое или более какое-то, ну вот, хотелось бы, но не могу, да, с этим мне нужно жить». Тот, может быть, наоборот, без семьи от одиночества точно так же тащит это бремя, что он всегда один. И тоже не так просто сказать, ну заведи семью, ну стань там этим. Хотел бы и мечтал бы, но тоже не могу. Да? И особенно, что мы не можем сменить, это сами себя. Потому что множество нашего вот этого терзания внутреннего, оно от нас исходит. Да? И Библия об этом говорит ясно, да? это очень важно понять. Наша вот эта маята внутренняя, наше бремя души, души, оно не просто от обстоятельств, оно от состояния нашей внутренности. Да? И Библия указывает на то, что одна из наиболее тяжелых для души человека вещей, которая его давит и грызет, и утруждает, это его греховность, его вина перед Богом. Вина не в том смысле, как сегодня психологи, они говорят, ну тебе надо от чувств вины избавиться, и мы тебе поможем. Вот пройди терапию, мы разговорами такими, эти э, чувства виновности тебя мучат, потому что неправильно, у тебя был доминантный отец, у тебя было то все мы тебе поможем. Не об этом речь. Вина человека пред Богом реально. она происходит из его падения, из его испорченности внутри. Это не просто некие внушенные обществом чувства, это его внутреннее положение, факт. Да? Посмотрите, как Писание говорит об этом. Псалом 37, давайте откроем. Псалом 37, с 4 стиха я зачитаю несколько отрывков.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 Сердца моего. Вот мы видим эти же слова. Царь Давид, который описывает свое состояние, «Как тяжелое бремя отяготели на мне». Что? Мои беззакония, мои грехи, которые ведут к тому, что нет мира в моей душе. Они тяготят. Человек может это не признавать, но его просто... Вся натура, она все равно в этом находится. Он сотворен таким когда он отпал от Бога, когда он вышел из этих отношений, в которых создан быть. Он как рыба, вытянутая на воздух, хватает ртом своим, он мучится, дрыгается, понимает он это или нет, но это его тяготит. И это тоже просто так не переменишь. Да? Вильгельм Буш он приводил такую иллюстрацию, тоже, она мне была в свое время очень яркой такой, он сказал, представьте, вот раньше рабы носили ошейник такой на голове. Представь, у тебя ошейник на твоем, на, на горле, извиняюсь, не на голове, а на шее. Да? И к нему цепляют железные такие члены этой цепи. Дальше и дальше и дальше. Согрешил, поссорился, сказал плохое слово, допустил плохую мысль скривил где-то, не недосказал, позавидовал еще. И раз за разом эта цепь удлиняется и удлиняется. И человек идет по жизни и тянет ее, и с каждым днем он более-более и -более обременен этим. Да? Оно давит его, висит у него на его совести, на его душе. Да? И здесь есть третье бремя тоже, которое Писание открывает. Нам, когда человек пытается поправить это, когда он пытается, где-то ощущает, да, что-то нужно мне менять, где-то, может быть, надо вот что-то духовно, какие-то поиски имеет, как бы мне приблизиться к Богу, как бы мне вот здесь исправить. И он может попасть еще в третью вещь, которая не освободит, а обременит его еще больше. Это, можно так сказать, религиозное бремя, когда он пытается... Избавиться от этой вины, избавиться от этой цепи, приблизиться к Богу, наладить отношения путем некой деятельности религиозной. И ему здесь, к сожалению, много советчиков, которые говорят, да, тебе нужно вот так и вот так вот нужно делать, тебе нужно эти праздники вот так, ты хочешь Хочешь быть хорошим верующим человеком, тебе надо эти праздники праздновать, свечку поставить тому святому или этому святому. Тебе нужно в эти дни то есть, в эти дни не то есть, пойти в монастырь, еще что-то делать. Да, это раньше, раньше, вот особенно, люди уходили в монастырь, чтобы ну, убежать как-то из этого мира. Но это не принесет тоже свободы. Иисус наш Господь в Матфея, 23 глава, 4 стих, он говорит по отношению к религиозным знатокам, к религиозным деятелям того времени, к книжникам. И он говорит следующие слова. «Связывают бремена, тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям». И тут такая горькая ирония получается, что человек в попытке от бремени своего избавиться в попытке свою вину перед Богом как-то устранить, как-то облегчить себе душевное положение, он попадает в еще большую. Оно может быть менее или более очевидно, но рано или поздно он осознает, оно не даст ему этого покоя настоящего душевного. Когда он правилами, какими-то религиозными вот этими обрядами, предписаниями захочет, перед Богом свое положение улучшить, он зайдет в еще больший тупик. И люди, кстати, которые имели опыт монастырской жизни, вот идеал, вот монастырь я уйду, там все так духовно, там все такой порядок, я наконец-то там душевно отдохну. Был такой, например, известный автор средневековье Фома Кимпийский, да, тоже монастырский опыт имел. И он говорил людям, которые надеялись, я уйду от этих забот, от этих тружданий, вот за стены монастыря, и там будет гармония такая, и вот я решу как-то это все. Он говорил, не надейся на это, потому что то самое, что тебя гнетет и мучит за стенами его, ты возьмешь с собой туда, потому что это внутри тебя. Это ты не убежишь, за... вот по меня а на, а на Б, ты не убежишь в монастырь от этого, оно внутри» труждающиеся и обремененные. И все вот эти попытки Богу угодить, когда человек, например, даже такие вещи, как молитва и Библия, важные вещи, когда он их будет использовать как инструмент, вот я три часа помолюсь, и может быть там полегчает, или я более Богу угожу как-то, или более стану духовнее, более еще какие-то, он может превратить даже такие вещи, просто в это бремя, да? как книжники, они где-то, может, правильные вещи учили, но они превратили их просто в бремя, они не могли помочь человеческой душе. И чудо Евангелия, чудо благой вести об Иисусе Христе в том, что тех людей, которые осознают себя, вот, что бы ни делал, куда ни глянь, и так, и так, пупик только и тяжесть, что именно к этим людям Иисус обращает свой зов. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он зовет к себе как раз тех, кто душевно изнемог, кто все ресурсы свои исчерпал, кто пытался крутиться как-то так и так, и остался ни с чем, он понимает не могу просто, уже нету ни терпения, никаких душевных сил, ничего. Их он зовет к себе. Христос зовет и хочет как раз этих вот сломленных, этих, которые не знают, куда деться, которые вот, как это вот Елена говорила, да, загнанные, которые не могут покой найти нигде, ни в религии, ни в каких-то вещах, ни в отпуске, потому что поехал в отпуск, а те же самые мысли меня и там терзают и мучат. Да? Он зовет их, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Для нас это часто не очевидно. Мы думаем, Бог хочет таких, которые правильные, которые вот какие-то ну, лучшие, однажды, я был свидетель разговора, я уже однажды рассказывал, это здесь или на немецком служении, я не знаю. Мы ехали с церкви вот отсюда на трамвае по Мёлендорфстрассе, вот здесь. И там есть церковь такая посередине тоже, небольшая кирхи такая стоит. И там ехала русскоязычная женщина с внуком. Мы стояли, она там сидела, мы стояли с детьми где-то сзади. я слышал, как они говорили друг с другом. И ее внук там, не знаю, 5 лет, 6 лет. Он спросил, бабушка, это церковь? Да, внучек, это церковь, ну там, шпиль, там, все такое. Мы сюда придем? Ну, он так просто <с <с> такой детский вопрос задал. И она ему сказала, чтобы сюда прийти, нужно сначала очиститься. И для меня это было так, вот, ну она не знала, что я слышу, понимаю там, но она выразила как раз антиевангельский принцип, чтобы к Богу прийти, нужно быть ну вот, в форме, нужно быть каким-то, не знаю, добродетельным, святым, чистым, хорошим, тогда мы можем прийти, тогда можно ходить в церковь, тогда вот мы можем там это. А все наоборот как раз. Христос говорит, труждающиеся обремененные, те, которые ну, сломались, которые которых душит их вот это вот душевное их бремя да, от, от грехов от испорченных своих отношений от жизни какой-то неудавшейся от всего остального вы придите ко мне не те которые которые ну, успешные не те которые такие гастьлихфит которые а которые больны да которые душевно Мечутся, которые это бремя несут. Вы придите ко мне. Немецкий священник, богослов и мученик за Иисуса Христа, которого при Гитлере повесили в концентрационном лагере Флоссенбюрг, Дитрих Бонхефер. Да, он сказал такую, такую фразу, очень хорошо сформулировал, как мне кажется. По-немецки звучит так. «Die Stunde unseres Scheiterns «Ист ди де и де То есть час, когда мы наибольший провал испытываем, когда мы думаем, «Теперь я точно не угоден Богу». Да? Я заснул на проповеди, я пытался молиться, у меня ничего не получается, или дома я хотел вот сегодня утром почитать, взял время, и не могу собраться никак, все мысли разбегаются, вот никак. Это Бог недоволен, наверное, мной. Бог, наверное, не любит меня теперь. Наверное, я не такой вот брат там Вася такой сикой. Вот он так молится пламенно. Он Богу угодный, наверное. А я вот ну, куда мне суваться? Да? И Бонхофер говорит: час нашего наибольшего провала, наибольшего поражения. Это час неслыханной близости Божьей, а как раз неотдаления. Потому что как раз такого неудачного, такого, который не знает просто, как, у Господи, духовная жизнь не клеится моя. У меня душа в смятении, у меня нет концентрации, я устал, я не знаю, как дальше. Иисус такого зовет и принимает. Он не осуждает, он не говорит, иди сначала научись как библию читать иди научись три часа молиться и тогда можешь прийти да? он зовет вот этого вот пораженного да вот этого обремененного к себе и в этом наша единственная надежда да это добрая весть потому что в принципе эти труждающиеся и обремененные это мы да? может быть мы по другому видим себя в данный момент да? но может все быть, и тогда мы поймем да, более глубже. И тогда эта надежда звучит ⁇ Придите ко мне все труждающиеся и обремененные ⁇ Что значит прийти? Давайте просто посмотрим на эти слова, которые Спаситель употребляет здесь. Прийти ⁇ это значит приблизиться, издалека стать близким, да, сократить дистанцию, соединиться, стать рядом. «Придите ко мне, Христос желает, чтобы мы были не вдали, а с Ним». Да? Он как раз зовет те, которые, может быть, думают, «Бог меня, наверное, не любит таким, как я есть, я не такой правильный, я не такой ревностный, я не такой, может быть, образованный, богословский или еще что-то. Приди сюда!» да, Иисус зовет такого к себе, чтобы иметь с Ним близость. Да? И это, во-первых, конечно же, значит, чтобы мы пришли к Иисусу тем самым, во-первых, первым пришествием через покаяние. Когда мы в первый раз из далеких, из чуждых Богу приходим к Нему, осознавая свою пред Ним вину, осознавая, что у нас не так все, осознавая, что мы нарушители его закона, осознавая, что у на нас висит эта цепь греха, мы приходим к нему в первый раз с молитвой «Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Да? Если вы читали, может быть, такую книгу Джон Банниан «Путешествие пилигрима в небесную страну». Помните, там была центральная фигура ее под названием христианин. Да? Он бежит из города суета, и он несет в начале книги на своей спине мешок. Он решил пойти в путь в небесную страну, он понимает, что-то не так, но он несет груз на себе, да? он тащит, ну, там аллегорические такие сцены, и вот он идет и несет этот, эту тяжесть на себе, да? на нем висит этот мешок, он не знает, куда деть, и в одном месте он встречает крест, да? и он обращает свой взор к распятому туда. И в этот момент этот мешок падает с его плеч, да, и Банин описывает это, ну, просто как, как такая, можно сказать, картина словами, да? Возрев на распятого, он освобождается от этого груза своего, да? Когда мы приходим к Иисусу Христу с грузом своим, вот этим, беззаконие, которые душат, да, еще раз, да, из Псалма напомним. Они, как тяжкое бремя, превысили голову мою, отяготели на мне, я сокрушен от терзания сердца моего. А Тогда Христос дает впервые и этот дивный мир, покаяв, покаявшемуся. Да? Во-первых, если мы слышим сегодня этот призыв Христа, смотрим это слово, во-первых, мы хотим это... Еще раз напомню, да, приди, если ты еще не со Христом, если ты еще находишься во тьме, если еще тащишь этот груз греха на спине, на сердце своем, приди к Иисусу Христу, возри на Его крест и обрети этот мир. Во-вторых, уже будучи христианами, нам нужно приходить вновь и вновь, да, это не единократно, что я когда-то, я пришел 10 лет назад помолился, мы нуждаемся в этой свободе, в этом утешении души всякий день. Да? И тут вопрос, как мы свой день за днем, как мы строим наш день, да? приходим ли мы к Иисусу Христу снова и снова. Да? Наше вот это вот душевное смущение, потеря мира, потеря покоя, Нередко связано с тем, как мы ну, жизнь свою строим, да, даже будучи христианами. Да? Например, я знаю, что сегодня многие, или многие начинают утро свое не с того, что они приходят к Иисусу Христу, не с того, что они берут Писание, чтобы пребывать с Ним, не с того, что складывают руку в молитву. И даже не с того, чтобы они там один знакомый у меня на работе, он первым делом вставал и шел, брал кофемолку и молол кофе для себя и жены, он говорил, иначе я не могу никак, даже не это. да? Часто первое, что человек берет в руку, свой телефон сегодня, да? и он смотрит, он в важных там находится группах, что там случилось, молитвенные просьбы, какие-то сообщения, там все, все это не то, что неважно, да, хорошо, когда мы участвуем в ходатайственной молитве в других жизнях, когда мы как-то поддерживаем других, но если вот так взять просто секундомер, посмотреть, сколько за год, например, мы проводим время вот с этим, и сколько мы проводим, приходя к Иисусу, да? Приходя в молитве не с тем, чтобы, еще раз, да, это не религиозное какое-то, ну, добродетель или акт, а с тем, чтобы со Христом, моим спасителем, моим пастырем, быть и в это утро, с моим этим сердцем пустым, с моей утомленностью, чтобы исповедать, да, Господи, вот новый день начинается, я такой, просто то и то меня смущает, открыть это ему, да. Если я это не, не делаю, если я отвлекаюсь другими вещами, и тут проблема не в телефоне вовсе, и не в WhatsApp, и ни в чем. Проблема в сердце, да, потому что сердце человека, которое лукаво и крайне испорчено, оно норовит тем или иным образом его отвлечь от первенства Христа. Телефоном ли, еще какими-то вещами, только чтобы... Христа сместить куда-то, чтобы не он был в моем сердце главой, а чтобы вот что-то туда влезло. Да? И вот здесь наша беда, если мы даем этому место, если мы какие-то вещи, кто-то может вообще телефоном не пользуются, но у него есть что-то другое, что его отвлекло снова и снова. И потом мы смотрим, «Господи, почему я так себя как-то вот чувствую, не знаю, так на душе нехорошо, так тяжело». Но пришли ли мы к Нему, да? начали ли мы свое утро с Иисуса или с других каких-то вещей? Во время дня приходим ли мы к Нему вновь и вновь? Задумываемся ли о Нем? Да? Отдаем ли мы Ему вот этот груз свой? Если нет, конечно, Он будет там висеть и душить и давить нас. Да? Придите ко мне. Второе, что Христос говорит, научитесь от Меня. Да? Научитесь от Меня. Не только придите, но и научитесь. Каким образом? Здесь мы видим такие слова, которые, может быть, не совсем понятны на первый взгляд. Возьмите иго мое на себя. Что это значит? Да, у нас как-то, ну вот, слово иго у нас есть вот в истории, там, монголо татарская иго, да, что-то такое странное, негативное. Что значит возьмите иго мое на себя? Иго или... Другое слово – ермо. Да? Сегодня, опять-таки, в 21 веке нам плохо понятно, что это. Но вообще ермо, в те времена люди намного лучше понимали это. Это приспособление для упряжки рабочего скота. Вот Это такая, можно сказать, рамка или можно сказать скрепка какая-то, куда впрягали животное. И в Библии ермо имеет определенный оттенок. Да? Во-первых, оно имеет часто негативный оттенок в том, когда там, царь на вуходоносор, вот вы под его ермо преклонитесь. И это, это было давление какое-то, да? власть, проявленная над кем-то. Но есть еще одно значение в библейском языке для этого понятия ермо или иго, и оно в следующем состоит. На такой упряжке часто пахали вдвоем, то есть там было два животных. Мы видим это, например, кто помнит сцену призвания пророка Елисея, да, когда Илия проходил, и Елисей вместе со своими слугами пахал. Там написано, у него было 12 упряжек, и он был при 12, 12 пар да, то есть эти животные вплетались двое в это ермо, поэтому ермо несет второе значение еще в библейской символике – это быть с кем-то в одном, да, заодно, быть в одной паре, быть вместе. Мы видим, например, в Новом Завете 2 Коринфянам 6.14, где апостол говорит «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными». Ибо какое общение праведности с беззаконием? Ермо здесь используется как то, что объединяет двоих. Да? Возьмите мое иго, мое ермо на себя. Значит, будьте вы в этом общении, да? заодно со мной. Научитесь от меня тем, что мои ценности, мои интересы то что важно для христа да, чтобы они были и нашими ценностями чтобы мы с ними, ну, если так сказать в одной упряжке были да таким образом научитесь мы учимся от христа не столь какими-то ну может быть систематическими уроками не, не как в университете мы учимся больше так как дети учатся вот как учатся дети например у нас Трое детей, и все они, например, в свое время учатся говорить. Как они учились говорить? Не так, что мы садили их и говорили, вот сейчас мы начнем урок изучения речи. У человека есть там речевой аппарат, он состоит из таких частей. Вот шевели языком вот так. Мы так не делали, конечно. Дети учатся в процессе, Просто жизни и общение с родителями. Они смотрят, поэтому сейчас, например, когда сейчас все в масках, некоторые э, детские педагоги, они выражают опасения, что детям нужно лицо видеть, чтобы они могли ну, эмоциям учиться, наблюдая. Они учатся просто вместе живут, вместе с мамой, с папой, с братьями и сестрами, И они учатся множеству вещей. Вот смотрите. Они изучают, например, до того, как человек в школу идет, он выучил, в принципе, очень, как сказать, свободно говорить. На языке, часто на непростом языке. И он это выучил, не зная, что такое грамматика, что такое суффикс, префикс. Он это не знает, но он все равно говорит. Почему? Потому что он растет с мамой вместе, с папой вместе, со своими братьями и сестрами. И незаметно для него он множеству вещей учится. Когда мы в одном ерме со Христом, когда мы, если так сказать, плечо с плечом, идем по узкому пути вместе с Ним, не, может быть, не, не то что уроками богословия, но наблюдая за Ним, мы учимся. Поэтому очень важно, чтобы, когда мы открываем Писание, например, да, мы, еще раз я говорю, это, это не есть религиозное упражнение, чтобы заполучить Божью Божью благосклонность, вот Господи, в своем плане я отметил, я прочитал три главы сегодня, да? мы не для этого читаем Писание, но для того, чтобы взглянуть на Спасителя, Иисуса Христа, да? как Его Евангелие преподносит нам, кто Он, в чем Его личность, да, в чем Его труд состоит, что мы от Него обрели и получили даром благодати Божией, да? в чем его ценности были, как он относился к Богу, к жизни, к людям, чему он учил, что он избегал, что он запрещал и так далее. Да? И вот это вот важно, чтобы мы учились от него, наблюдая за ним. Да? Поэтому, например, вот кто использует возможность, по пятницам, мы уже много месяцев, мы рассматриваем, Маленькими взглядами, может быть, короткими взглядами, кто такой Христос, чтобы учиться от Него, чтобы, ну, вот как дитя наблюдает, и незаметно он много-много черпает из, из этих отношений, да, с мамой, с папой, он слушает, как они говорят, мы слушаем, как Христос молится, как Он учит. Писание столько содержит его слов, разных сцен, где оно показывает. Они все очень важны для нас. Да? Научитесь от меня. Да? Давайте, когда мы читаем Писание, стараться, Господи, дай мне Тебя ближе познать. Иисус, Ты мой Спаситель, я хочу ну, видеть, созерцать Тебя, Твою красоту, я хочу твои ценности, твой подход для себя тоже перенимать, помоги мне в этом, да? И это мы делаем, состоя в этих отношениях с ним, в одном ерме с ним, да, в одной паре, в общении с ним. И то, что он говорит нам научиться здесь конкретно, да, мы видим, как третье научиться кротости и смирению, да, Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердце. Казалось бы, в чем взаимосвязь? Вот мы говорим об душевном истощении где-то, о бремени Там В чем связь кротости и смирения? Если мы посмотрим, да, наше бремя нередко от того находится, что мы посягаем где-то внутреннее на свойства, которые только Богу принадлежат. Мы хотим, например, все успеть, все решить, всем помочь, все держать под контролем, все где-то знать, все где-то, я не знаю, выяснить. там. А это только Бог может, да? это Бог только всемогущий. Это только Он держит все под контролем, Он держит весь мир в своей руке. Я нет, да, и мы нет. Только Он знает все. Если я буду стараться где-то все новости, все слухи там, все узнать, все вот так, я себя загружаю и потом такое же бремя делаю себе, да. Если я... Сержусь или унываю от того, что что-то не получилось, я этим самым показываю. Я рассчитывал, что у меня будет все получаться, за что я возьму. А это не так, потому что мы люди, и никто из нас не может эти вещи никогда вот так вот целиком все иметь. Да? На этой земле мы живем, и здесь всегда будут вещи, которые не удаются у нас, которые мы не можем контролировать, где мы не можем присутствовать мы не можем это все сделать, да? и когда человек где-то вот посягает на это, он хочет все в руках держать своих, он будет вот это вот истощение тоже рано или поздно иметь, потому что это не для тебя, да. Когда человек смиряется, смиряется и осознает свою неспособность, свою слабость, когда он смиряется, имеет эту кротость, понимая, что и другие тоже, точно так же слабы, да? Например, мы можем ожидать ну, какой-то вот, я не знаю служитель или друг или кто-то, он мне поможет. Вот я к нему пойду со своей бедой. Вот я знал однажды знакомые тоже. Там был некий брат Миша, и он вот был, может быть, талантливый, я не знаю, души или кто, и разнес разносили слухи. Вот он тому помог, он тому помог, он тому помог, и вот была такая, как сказать, <смех> такой э, подход. Вот мне надо к Мише попасть. Вот он мне, он решит, вот у меня вот то, то, то не так. Надо с Мишей поговорить, там он подскажет, там он выяснит. И страшно, да, потому что брат Миша – это не Бог, да, и он не может решить это. И мы сами даже, сами в себе не можем решить этих вещей. Но мы можем уповать что Христос в нашей слабости, в нашей немощи, когда мы понимаем, Господь, эти вещи, может быть, где-то так запущены, они так меня, ну, как сеть держат, я не знаю, как исправить, но я к тебе прихожу с этим, да? В Псалме 114 написано, я рад, что Господь услышал мое моление, да? Давид, например, эти вещи, которые его смущали, которые его мучили, где у него не получалось, где враги его гнали, где разного рода проблемы. Он приносил Богу и радовался, что Бог услышал. Да? Наша молитва – это же не разговор самим с собой, это не какая-то, я не знаю, медитация, просто вот такой ну, «selbstgespräch» по-немецки есть такое понятие, когда человек просто вот озвучивает свои вещи, ему легче делается. Молитва – она… Это не то, мы не в стенку говорим и не сами себе, но приносим Христу свое. Да? И Христос будет помогать и делать. Например, вот если посмотреть на апостола Павла, да? человек, который тоже очень много нес, очень много был, э, тоже, можно сказать, труждался. Да? Давайте вот посмотрим второе послание Коринфянам. 11 глава, с 23 стиха, просто чтобы понять, в какой ситуации Павел находился, да? он говорил, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От Иудеев дано пять раз мне по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, «Три раза я терпел ночь и день пробыл во глубине морской, Много раз был в путешествиях, В опасностях на реках, В опасностях от разбойников, В опасностях от единоплеменников, В опасностях от язычников, В опасностях в городе И в опасностях в пустыне, В опасностях на море И в опасностях между лжебратьями, В труде и в изнурении» часто в бдении, то есть без сна, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто не соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Когда Павел перечисляет этот список, по сегодняшним масштабам, можно было сказать, Павел, он Первый кандидат, чтобы куда-нибудь в психиатрическую лечебницу попасть. Столько на нем висит забота о всех церквях, происшествия, со всех сторон какие-то вот, ну, стресс, да, такое современное понятие. Но он при всем том, он в другом месте говорит, мы благодушествуем во всем этом. Наша душа в, ну, в благом положении, в хорошем положении. Да, как раз она не находится... Вот в этом бремени и абузе, во всех этих приключениях, физическом труде, без сна, в тюрьме, в опасностях, в голоде и холоде, предательства от братьев, гонение со стороны там, всех царей и так далее. Он говорит, мы во всем благодушествуем. Почему? Потому что Павел, он вот эти свои все бремена, он... Знал, что значит приходить к Иисусу Христу. Он знал, что значит труждающимся и обремененным получить утешение. И это ему помогло во всем том выстоять. Да? Он, он, не, он не получил бёрн-аут никакой, он не, не попал в лечебницу никуда. Христос укрепил его. Почему? Вот в 30 следующем стихе он говорит, «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться» немощью моей. Да? Он знает, нет моего какого-то, как сказать, вложения или труда непрестанного, но Божья благодать меня сохранит. Он трудился как мог, но одновременно все он опирал на Иисуса. Да? И это не просто теоретические вещи какие-то. Для меня, вот когда я читал тоже эту статью тогда в новой газете, где некоторые вещи я тоже могу почувствует на себе есть нагрузки разного рода есть усталость там и все остальное это реально так да что это не просто как сказать теория но христос живой помогает нам да сегодня вот во время которое мы живем если мы если мы вернемся вот э, к этой простой картинке графина да, если мы будем пытаться пополнить его Откуда-то из посторонних источников я восстановлю свои силы и душевное состояние тем, что я поеду в отпуск и отвлекусь, и вдруг раз, и вся планета Земля, которая туда-сюда летала, ездила, не может ездить. И вдруг, если в этом мой, ну, мой был какой-то... Там, корень регенерации, корень радости, вдруг я лишен его. Или человек там, я отвлекаюсь спортом, там, вот этом. и вдруг все студии закрыты, спортивные, да, я посещу родственников, мы поговорим, отвлечемся. И вдруг тоже все вдруг ушло куда-то, да? все вдруг вот так пошатнулось. И если я ну, пытался наполниться оттуда, я очень скоро останусь пустым. И мы наблюдаем сегодня тоже, как люди где-то вот потеряли вот эту ну, мнимую стабильность, там, где они черпали для себя хотя бы какие-то, я не знаю, кусочки отдыха или еще что-то не знают куда, да, гнев это вызывает. Вот вчера демонстрации были, люди агрессивные, там, собираются на эти демонстрации, там кричат, меркель не меркель, но это не, не, не, дело не в меркель и не в, и не в каких, как сказать, не в пандемии, не в вируса, вирусах, дело в том, что мы часто свои вот эти вот ресурсы укореняем в вещах, которые шаткие и которые нас не наполнят правильно. А когда мы, осознавая, Господи, вот, труждаюсь и обременен, на мне висят вот эти вещи, но ты живой, Иисус, и я к тебе вот прихожу вот со всем этим, и мы имеем этот ну, радостный призыв, придите ко мне, да, Христос именно таких нас хочет иметь. Он есть тот, кто наш вот этот пустой графин очистит и наполнит. Да? Мы в бытовой жизни все время есть какие-то, ну, скажем так, трения с людьми там и там. Наш графин засаленный, он где-то помутневший. Да? И Христос его наполняет, он есть источник живой воды. Да? Он тот, кто мои ресурсы действительно ну, как, как источник, непрекращающийся восполнит, да, все остальное, оно рано или поздно дрогнет, да, но когда я со своей слабостью, со своей немощью, со своей неспособностью прихожу к нему, у меня есть это дивное реальное обещание, которое работает, которое твердо стоит, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Давайте помолимся, поблагодарим Бога и будем пользоваться этим обетованием. Господь Небесный, мы благодарим Тебя за то, что в Твоей любви и долготерпении Ты знаешь нашу немощь, Ты знаешь наше Утомление внутреннее, Ты знаешь, Господи, как много разных вещей обременяют нас, пытаются нас от Тебя отбить, увести куда-то в сторону, пытаются занять Твое место в нашем сердце, и потом мы осознаем от этого свое же опустошение, истощение. Господи, посреди этих времен, таких беспокойных, странных, мы приходим к Тебе за утешением, за покоем души, который... Только Ты один даешь. Все остальное – это только притворные, ненадежные вещи, которые того, кто обопрется, на них рано или поздно подведут. Мы хотим искать свою радость, силы и утешение. Ни в поездках, в отпуск, ни в каких-то других вещах. Хотя благодарим Тебя за все, что Ты даешь. Благодарим за друзей, за родных, за все, Господи. Но Ты сам будь нашим источником, будь нашим корнем, наше изнемождение – наше вот это опустошение душевное, ты заполни, и даруй нам, пожалуйста, сил жить для тебя и иметь даже еще и более от твоего богатства, чтобы мы могли дать другим и не изнемочь во всем том. Помоги твоей церкви в трудные времена, помоги особенно там, где сейчас люди месяцы уже не могут собираться, где тоже очень тяжко, Господи, очень непросто все Помоги, пожалуйста, чтобы мы все, как Твое стадо, в это время научились и еще более и более практиковали быть с Тобою в этом одном блаженном ерме, в одной упряжке, которая легко, которая дает истинную свободу. И утешь нас, помоги нам, Господь, устремить на Тебя свой взор, сними с нас это греховное бремя, которое нас давит и душит. Помоги тем, кто еще не знает Тебя, кто еще на обманчивых путях пытается какие-то другие источники, другое утешение найти, чтобы и они обратились к Тебе всем сердцем, спаслись и были в Твоем стадии, как и все мы. А Тебе за все да будет слава и хвала нашему благому Господу и Спасителю. Аминь. чудесный нас ждет там, на небе, Где окончится труд и печаль. От скорби я стремлюсь к той отчизне, Где есть вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, Сердце радостно рвется к Тебе. Кра чудесный, край чудесный, Там ведь ждет нас Спасите к себе. Крач чудесный, где ангелов пенье Раздается, как шум ноги вод. Славу Аксу возносят святые, Аллилуйя, они все поют. Край чудесный, кра чудесный, Сердце радостно рвется к Тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет нас, спасите, к себе. Край чудес, где в свете небесном, Будем видеть мы славу Творца. В тени пальмы, в чудесных, Там я буду счастлив без конца.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 Тихне скорбящее сердце, Ведь там вечная радость и мир. Край чудесный, кра чудесный, Сердце радостно рвется к Тебе. Край чудесный, край чудесный, Там веч ждет нас спасите к себе. Ученый почти упал. Боже мой, жизнь легка и беспечно не хочу. Пустота и искорби на пути своем. Прошу лишь я, чтоб я чувствовал всегда, Как твоя всесильная рука. На плечах лежит мои, И среди житейских битв Ободряет ласково меня. Помоли. Сам сердечный вздох Возносился средь тревог Я в молитве радость получал